Еге. Еге. Еге. Еге, на. Давай. Алло, Надя, почему ты отдалилась от коллектива? Ты ни с кем не общаешься. Все время сидишь в своем домике и чем ты занимаешься, с чего мы не знаем. Да я к ЕГЭ готовлюсь. Уберите ее, Надя. А Все, семечки, купили, семечки, семечки. Ладно, Я, в отличие от вас, не строю свою любовь. Не занимаюсь телестройкой. Вот я покидаю ваш край Ха-ха-ха! И мы счастливы! Что ты говорила а? Может быть это секта? А? Я это 100% а? секта, ребята! Что? Я может, а? да, это шоколад! Что это?